Почти всегда клиентки задают мне вопрос, но ведь бывают же случаи, когда мужчина не возвращается и у него все отлично в новых отношениях. Да, бывают. И сегодня я о них расскажу. А если у вас возникают вопросы, пишите их в комментариях к этому видео, я обязательно отвечу. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Итак, первая причина, по которой мужчина не возвращается. Это самый распространенный случай. Когда женщина в момент расставания в попытках спасти отношения и удержать вроде себя мужчину совершала контрпродуктивные действия, либо полностью обесценила себя, постоянно бегая за ним, унижаясь, уговаривая, пыталась манипулировать жалостью или детьми, либо угрожала, мстила, пыталась испортить его репутацию, старалась повлиять на его отношения с любовницей и тому подобное. Любые активные попытки, направленные на мужчину с целью как-то подействовать на него или сделать как можно больнее, при наборе критической массы делают практически невозможным его возврат, так как мужчина узнал о ваших новых качествах, с которыми не готов мириться, и даже если его любовные отношения с треском завершились, ему проще идти вперед, чем возвращаться к такой женщине. Вторая причина. Есть очень немногочисленная категория мужчин с гипергордыней. И когда они понимают, что совершили ошибку, уйдя от вас, и признают, что вы лучшее, что было в их жизни, не способны перешагнуть через себя и признать, что были неправы. И они сознательно выбирают страдания на всю оставшуюся жизнь, вместо того, чтобы признать свою вину и вернуться. Они могут годами быть в одиночестве, так и не сумев построить новые устойчивые отношения. Понимать, что вы самое лучшее, ждете их и готовы принять, но так и не найдут в себе сил, чтобы вернуться. И еще раз обращу внимание, что их очень и очень немного. И если вы сейчас подумали, что ваш именно такой, то скорее всего нет. Третья причина. Когда действительно новая женщина она намного лучше вас по объективным критериям. Настолько лучшие, что это даже больше, чем ваши положительные качества, ваши общие дети, его чувство вины и желание вернуться вместе взятые. Но для этого нужно быть действительно мигерой в отношениях, либо абсолютно никчемной инфантильной личностью. Уверен, если вы ищете решение, как вернуть мужа, находитесь на этом канале и досмотрели до этого места, вы точно не такая. Более того, в таких ситуациях мужчина чаще уходит не к другой женщине, а просто из этих токсичных отношений, так как превышен его болевой порог. И в таких случаях женщины не думают, как вернуть мужчину, а скорее пытаются убедить себя в том, что это он был каким-то не таким и не пытаются копаться в себе. Во всех остальных случаях при правильной стратегии женщины рано или поздно у мужчины возникает желание вернуться. И усиливается настолько, что его психика уже не может ему сопротивляться. А чтобы понять, как правильно себя вести, смотрите другие видео на канале. Ставьте лайки и пишите в комментариях, о чем еще вам было бы интересно узнать. Это очень помогает мне в работе и продвижении. И вдохновляет на эту работу. Мне важно видеть, что моя работа полезна для вас.